Добрый день! Красноголосочная пионерия продолжает отмечать свой вековой юбилей. Хочу еще раз всех поздравить, поблагодарить. Руководство, думаю, все лидеры фракции открывали в начале прошлой недели вместе с нами здесь великолепную выступку. Она рассказывает о том, как 210 миллионов советских граждан прошли через эту уникальную школу возмужания, воспитания, Обучение. Мы гордимся этим племенем, которое сумело построить великую советскую державу, и одержать победу. Рядом в колонном зале лучшие детские ансамбли и коллективы дали блестящий концерт, который мы выставили на красной линии. Ее с удовольствием смотрит вся страна. Но в выходной день на Красной площади собралось почти 10 тысяч человек. Более пяти тысяч мальчишек и девчонок, которые принимали клятву на главной площади страны. До этого по брусчатке Красной площади прошагали их старшие братья и сестры, которые в День Победы демонстрировали волю и мужество к победе над нацизмом, демонстрировали свою преданность великой советской и российской державе и свое желание защитить нашу страну от любых санкций, Любых угроз и нападок. Вслед за ними прошел великолепный бессмертный пол. Я считаю, что в новейшей истории это самое одно из самых гениальных открытий, когда по зову сердца юноши и девуши, молодые и старые, живые и мертвые, вместе с образами своих отцов и дедов-победителей прошагали от Дальнего Востока по всей стране. И главный поход был через Красную площадь, где они вместе заявили, что мы за сплоченность и единство, но под знаменем Красным Знаменем Победы, знаменем Ленина, знаменем Великого Октября. Я считаю, что продолжение этих традиций имеет исключительно принципиальное значение. Поэтому то решение, которое внесено администрацией президента, создание широкого детско-юношеского молодежного движения «Большая перемена» имеет серьезный смысл. Но перемены – это отдых, а сегодня требуется максимальная мобилизация всей страны, ибо ей брошены за последнее время самые грозные вызовы. Требуется сплоченность и единство всех поколений и воспитание нового поколения, которое в состоянии ответить на эти угрозы и вызовы. Поэтому возрождение пионерских комсомольских организаций, коммунистических движений патриотических, не имеет особый смысл. Мы по линии Компартии Российской Федерации и Совета Патриотических Сил все делаем для этого. Но возрождение пионерских организаций и нашего комсомола, оно предполагает и хорошее программное обеспечение. Вот эта программа, я вам уже демонстрировал еще раз, 20 неотложных мер для преображения России. Я уверен, что и президент, и правительство ответят на эту программу. В полуторачасовой беседе с президентом обсуждали все приоритеты, которые сегодня необходимы в социально-экономическом плане. Необходимость формирования стратегии на ближайшие минимум 20 лет формирование бюджета и плана, который позволил бы обеспечить нормальные дешевые кредиты для долгосрочных программ и возрождения, прежде всего, нашей экономики, сельского хозяйства, науки, образования и культуры. Вот здесь, в этом зале, вчера, мы собрали большие слушания, посвященные нашим мерам и предложениям, 12 законам и бюджету развития, которые мы уже внесли в Государственный Думы. В этих слушаниях участвовало 65 субъектов Российской Федерации. Выступили наши талантливые губернаторы, Клычков и Русский, которые в современных условиях показали, что можно успешно преодолевать кризисные явления и развивать экономику. У меня на Орловщине Клычков добился лучших результатов в сельском хозяйстве. Собрано по 5 тонн хлеба на человека, а хлеб в ближайшее время – Будет дороже золота, потому что продовольственный голод наступает на целый континент. Русских представил свою новую программу развития авиационной промышленности, выдающиеся науки, и все делают для того, чтобы выводить ленинские места. Крашный маршрут, который пройдет, начиная от Хабаровской и Дальнего Востока, через Ульяновск, Казань, Москву, Подмосковье, до Ленинграда Питера, будет, на мой взгляд, в ближайшее время самым ярким, содержательным, интересным туристическим маршрутом. Но те 20 шагов должны быть обеспечены соответствующими законодательными актами. Мы внесли их в Единой России. Материалы этой программы направлены всем министрам и членам Совбеза отправлены всем губернаторам и законодательным собраниям. Еще раз предлагаю Единой России откликнуться на наши предложения, ибо они неизбежно будут реализованы. Почему неизбежно? Я вчера подчеркнул, что те пять угроз, которые окружили страну, никуда не исчезли. Они усилились десятью тысячами санкций, военными вызовы нацизма. НАТО и Бандеровщины, которые сегодня катятся по всей Украине. Они брошены каждому из нас в силу того, что тот курс, который в стране насильно навязали после свержения советской власти и предательства в 1991 году, полностью жил себя и обанкротился. Еще раз всем гражданам страны напоминаю, этот курс только русскому народу обошелся в 20 миллионов жизней. Нас было 120 миллионов, в этом году станет меньше 100. Ни один народ в мире не понес таких тяжелых потерь в результате так называемых реформ. Ничего общего это с реформ не имеет. Это предательство наших коллективистских ценностей, нашего советского образа жизни, нашей уникальной русско-советской школы, которая была признана лучшей в мире. А это, из этого надо делать далеко идущие выводы, прежде всего – Бюджет развития. Вчера Кашин доказал, что он уже в следующем году может быть 33 триллиона, несмотря ни на какие санкции. Что для этого уже мы накопили блестящий опыт работы наших народных предприятий. Я предложил президенту на встречу снова провести семинар об опыта народных предприятий. Уверен, что он пробьет себе дорогу, ибо это опыт 200 лучших коллективов. Мы приглашаем вас посмотреть этот опыт. В середине июля мы вместе с Казанковым Иваном Ивановичем, одним из лучших руководителей народных предприятий, проведем это и в Мариэл, и в Татарстане. После встречи моей с президентом Татарстана стало ясно, что это будет большой общероссийский национальный праздник, посвященный уникальным достижениям народных предприятий и народов нашей страны, и посвящен он будет столетию образования СССР. Я вас приглашаю достойно освещать все эти мероприятия и настаиваю на том, чтобы вы активнее показывали 20 мер, которые мы предлагаем для вывода страны из кризиса, мирного и демократичного, и для обобщения нашего уникального опыта. Еще раз вас приглашаю на совхоз имени Ленина, против которого, к сожалению, даже в условиях военно-политической операции на Украине продолжаются выпады и попытки рейдерского захвата. Второй раз обращаюсь к губернатору Воробьеву в Московской области остановить своих деятелей, которые продолжают, видимо, спонсировать и натравлять рейдеров на одно из лучших хозяев. Но и хотел бы обратиться к первому каналу. Вы откликнулись на нашу просьбу и неплохо показали целый ряд сюжетов, связанных с нашей пионерией. Особенно ярко показала Мария Саушкина. Саушкина, Саушкин, Ма... Россия 1. Да, Россия 1. на России один. Я посмотрел ее три репортажа. Яркие, честные, интересные, с интервью взятым у детей, у ветеранов. Просто приятно смотреть и интересно смотреть. Дети высказывают свое отношение к стране, к этому празднику, к будущему и так далее. Но я регулярно смотрю передачу Ксилева. Талантливый журналист, человек с большим опытом. Человек, с которым мы вместе сражались за Крым, когда натовцы там уже высадились. Он помнит эту сложную страницу, когда вместе с Каритоновым мы привели 10 тысяч человек к Феодосию, окружили натовцев и видали их в 2006 году. Но 2,5 часа вечерний репортаж о всем рассказали на свете. Нацистов показывали 30 минут, все их свастики, всю эту мерзость, все это грязь, все это унижение, все это разрушение. И полторы минуты столетию великой пионерии. Сами прошли эту школу. Дети, родители, в каждой семье. Столетний юбилей требует минимум получасового репортажа и рассказать, что это такое. Если вы собираетесь бороться с нацизмом и фашизмом, то надо начинать с семьи, которая должна приучить ребенка трудиться и любить людей. Со школы где должна быть пионерская дружина и отряд, где расскажут, где пионер возьмет клятву и присягу честно учиться, любить людей, помогать кому плохо, быть впереди. Вы вместе страной будете жить и развиваться, и тогда не будет ни нацизма, ни фашизма. Как человек, который три года служил в советской армии в группе советских в Германии, мы начинали денацификацию Германии. Запрета всех нацистских организаций, изменение всех учебников, которые там были в школах, создание детско-юношеских организаций Фронды Дольче, Югенде». И вместе с ними проводили в Берлине классный, классный фестиваль, который демонстрировал волю молодежи к борьбе за мир, демократию против империализма. Ни одного слова, если вы собираетесь выполнять установку президента, о демилитаризации и борьбе с нацизмом вы должны понимать, что без воспитания, без души невозможно решить эту проблему. А пионерия – это та удивительная организация, которая имела светлую душу и гениальные идеалы. Идеалы дружбы, труда, справедливости, братства. Без этого никто еще не побеждал ни войну, ни нацизм, ни фашизм. Поэтому советую быть честными. Прежде всего перед детьми, женщинами и своей страной. Тогда вас будут уважать и с вами считаться все в современном мире. Настаю на том, чтобы наша программа была в центре вашего внимания. Если в ближайший месяц Государственная Дума Единой России не отреагирует должным образом, мы опять войдем в бюджет, который не позволит стране выбраться из системного кризиса.